Всем привет, ребят! С вами Антон Ларин. Долго думал, чем вас удивить, решил сделать подборку лего вещей, так как вижу, вам заходят подборки с лего вещами. Уверен, вам понравится этот выпуск, поэтому буду признателен, если вы перед просмотром поставите большой палец вверх и напишите комментарий. Кстати, у нас конкурс в конце видео, и условия там совсем плевые, так что обязательно смотрите до конца. Ну а чтобы смотреть было еще интересней, обязательно запасайтесь чем-нибудь вкусненьким и присаживайтесь поудобней. Поехали!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 Вау! Wow. Вынужден вас предупредить. Следующая модель поразит всех фанатов строительной техники и чего-то подобного. Это самый настоящий автоматический снегоуборщик. Он получился просто сумасшедшим. Это относится и к его габаритам, и к его возможностям. Чтобы вы понимали, такая машинка реально может убирать снег на улице. Конечно, со всякими заледеневшими зонами у нее возникнут трудности, однако если перед ней будет стоять задача очистить только что выпавший снег, то тут она заблистает со всех ракурсов. Помимо потрясающего внешнего вида, детализации в виде человечков, двигающихся деталей и дворников, снегоуборщик спешит поразить зрителей и эффектной работой. Весь снег будет падать непосредственно в небольшое хранилище в передней части. тан тан тан та да дан та да Смотрите, какой здоровяк сейчас выйдет из-за стены. Это самый настоящий кастомный танк, который был построен не для того, чтобы стрелять во врагов и сокрушать их, а чтобы. Эм... Видимо, чтобы катать свою дочурку. Да. Впрочем, это доказало нам наглядно всю силу и возможности, которыми обладает этот транспорт. Парень построил его из тысяч разных деталек. Сделал очень проходимую и крутую гусеницу, а также простой незамысловатый внешний вид. Кто-то скажет, что не хватает пушки там, всего такого. А я вот так не считаю. Как по мне, крутой законченный проект. Очень здорово. Грузовики с дополнительным гусеничным приводом явление крайне редкое. Как им и полагается, они обладают фантастическими внедорожными свойствами. Тем не менее, когда возникает необходимость, они могут выехать на обычную дорогу общего пользования, выезжать на трассу и достигать относительно высоких скоростей. Именно в этом и заключалась идея создания советского грузовика БВСМ-80. Предполагалось, что этот автомобиль будет военным санитарным работником, способным забирать раненых из труднодоступных мест и в то же время быстро перемещаться по асфальтированным дорогам. Такой широкий спектр возможностей вдохновил одного умельца повторить машинку в формате лего-конструктора. Как заявляет он сам, на проект ушло несколько месяцев. Модель должна была быть должным образом сбалансированной и также должна быть очень легкой. В противном случае работа на гусеничном ходу была бы невозможной. Также необходимо было соединить два разных типа привода. Как вы думаете, у автора видео все получилось? Напишите свое мнение в комментарии. Вот скажите мне, что является лучшим другом снайпера? Какое вспомогательное оружие? Конечно же, надежный и точный пистолет. Однако у автора следующего ролика вовсе нет снайперки, но такой пестик, что я вам сейчас покажу, думаю, сойдет за двоих. Он имеет не сильно-то и маленькие габариты, но это полностью обоснованное решение. Таким образом, создателю удалось вместить в нем всю игрушечную дурь, позволяющую прострелить сразу несколько листков бумаги насквозь, картонную коробку, книжку и многое-многое другое. Надеюсь, играть таким на улице он не решит, и особенно давать детям. Но как развлечение для взрослых или клёвый коллекционный вариант – шикарный вариантик. А следующая игрушка точно зайдет любителям военной техники. Это британский боевой танк Викерс 1960 1960-х годов, который, кстати, до сих пор состоит на вооружении многих стран. Честно говоря, я уже много повидал игрушечных танков, но именно такой вижу впервые. Первой и, пожалуй, главной особенностью игрушки является подвижная башня и пушка – Жаль, правда, что она не стреляет, но и без того машина смотрится эффектно, поскольку целиком собрана из конструктора. Вторая вещь, что лично меня порадовала – гусеничный ход. Да, очевидно, что он должен здесь быть, но помимо декоративной функции гусеницы обеспечивают хорошую проходимость, благодаря чему игрушку можно смело тащить на улицу, не боясь, что она при первой кочке развалится. Следующая работа представляет нам схватку между любимым миллионами зеленым здоровяком из Марвел Халком и костюмом Железного Человека – Халкбастером. Хоть названия у ребят и схожи, они кардинально отличаются. Думаю, даже не близкому киновселенной человеку этого объяснять не придется. В принципе, все видно со стороны. Единственный у меня вопрос к размерам фигурок. Разве так и должно быть, что Халк уступает костюму по габаритам? Вы не подумайте, я сейчас не гоню на автора, я просто интересуюсь». Знающие люди, пожалуйста, напишите в комменты, будет интересно почитать. Ну а пока они пишут, мы с вами давайте еще разок насладимся изображенной картиной. Очень красиво. Школьный автобус вроде как обычная вещь, да? Все к нему привыкли и знают, что он никакой опасности за собой не прячет. Угу, как бы не так. Этот школьный автобус за мгновение ока трансформируется в ракетную станцию и становится готов к выпуску снарядов. Ставьте лайк, если тоже не ожидали такой концовки. Однако не все люди делают из Лего различные виды транспорта. Так, например, один парнишка сделал то, от чего и сразу же просто свалился с ног. Я реально не мог поверить своим глазам в то, что это вот все реально. И это происходит на лего-детальках. Что ж, зацените и вы сами. Это лего-фабрика по приготовлению пиццы. На большую площадку кладется тесто, подсоединяется резервуар с кетчупом и все начинает автоматически размазываться по поверхности. Следом высыпается сыр, ну куда же без него, не так ли? Немножко солями и перчика. На этом приготовление заканчивается. Человеку остается лишь поместить полуфабрикат в духовку и дождаться готовности. Вот же круто, согласитесь? Прикиньте иметь такую штуковину у себя дома. Сидишь себе, а тебе пицца готовится. Подошел, поджарил и наслаждаешься. Без мук с приготовлением. А это оружие пришло к нам прямиком из игры Call of Duty Infinite Warfare и представляет собой шикарную лего-модель. Причем, знаете, наверное, из-за ее окраса, а также само собой четкого исполнения, со стороны я бы в жизни не догадался, что она сделана из деталек конструктора. Правда. У оружия выдвигаются все части, а также оно способно стрелять. Правда, снаряды вылетают не из центра, как у похожих арбалетов, а сбоку. Но вряд ли ведь автор решит с ней бегать во дворе и резвиться с друзьями. Это суперский коллекционный вариант, который заслуживает, чтобы о нем узнало как можно больше людей. Всякое необычное, конечно, круто, только вот будет глупо отрицать тот факт, что порой людям не хватает чего-то приземленного, чего-то обычного и в то же время качественного. Если вы были в поисках именно этого, вот вам топовый самосвал. Он имеет автоматические элементы, которые быстро опускаются и поднимаются. Обладает компактными размерами, от чего поместится тупо везде, но и имеет приятный для глаз внешний вид. А теперь я покажу вам такое, что реально поразит каждого фаната вселенной Марвел. Эта вещица была полностью вручную собрана из разных деталей Лего, а ее вес вышел на 2,5 килограмма. Встречайте, настоящая рука Железного Человека!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 Именно представители этой профессии предлагают нам ребята из Лего. По их словам, такой проект займет где-то 170 часов вашего времени, так как состоит немного много ни мало из 21 367 деталек. Причем вы же понимаете, что каждый из них имеет свой вес и свое значение. То есть нельзя напихать вовнутрь чего попало, потому что иначе не останется на окантовку. Короче, работа просто шикарна, человечек выглядит очень реалистично и из-за 3D-модели дарит непередаваемое ощущения. Просто поверьте что чтобы прочувствовать работу сполна ее нужно увидеть в жизни тогда вы тупо не сможете от нее оторваться а вот собственные пушки и первый станет очень классный компактный пистолет его фишка заключается отнюдь не в изумительном внешнем виде хотя тут он вроде как вполне достойный. не в подсветке там какой-нибудь не в повторении модели из игры а в самом что ни на есть обычном функционале Пистолету идеально подойдет поговорка «маленький да удаленький». Он очень круто и приятно перезаряжается. Тут может вытаскиваться магазин, а также имеется рабочий курок. Короче, вариант реально годный. Автору огромный респект за проделанный труд. Вау! Когда я впервые увидел следующего робота, я реально подумал, что это готовая игрушка из магазина или того же 3D принтера, но никак не из деталей лего. И каково было мое удивление, когда я узнал правду. Думаю, вы представляете. Представляете, потому что испытали сейчас то же самое, что и я. Ставьте лайк, если это так. Откуда они взяли идею этого робота, я без понятия. Да и, честно говоря, оно мне не так интересно. Главное, что он получился просто бомбически крутым. Куча разной детализации, всякие там трубы, часики, схемки, все такое. Короче, реально топ. Думаю, готовая такая работа стоила бы не один десяток тысяч рублей. Все внимательные зрители моего канала наверняка знают, как сильно я люблю ламборгини. И когда я впервые увидел этого красавца или красавицу, даже не знаю, как правильнее, я потерял дар речи. Машинка получилась ну просто бомбезной. Вся эта детализация из каких-то странных и непонятных лего малюсеньких деталек. Это яркая расцветка, потрясный салон и еще более потрясный внешний вид автомобиля. Все пропорции соблюдены, техническая часть в порядке, Муа! а не машина. Придираться просто не к чему, да и незачем. Очень жаль, что нам так и не показали возможности этой тачки на треке. Готов поспорить, что она имеет пару тузов в своем рукаве.